Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Государство оказывает поддержку эти компаниям в виде льготного кредитования, отмены проверок, упрощенного приема иностранных граждан, а сотрудники эти компаний могут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от службы в армии по призыву и мобилизации. Но все это доступно только аккредитованным организациям. 30 сентября правительство утвердило новые правила госаккредитации, а 10 октября на госуслугах заработала форма, через которую можно подать заявку на получение аккредитации. Сегодня расскажу, какие условия надо выполнить, чтобы попасть в реестр аккредитованных IT-компаний. Минцифры разработала два варианта аккредитации. Организация сама выбирает удобный для нее способ. ИП претендовать на аккредитацию не могут, такая возможность есть только у организации. Чтобы получить аккредитацию по первому способу, организация должна соответствовать пяти условиям. Первое. Профильный АКВЭД заявлен в качестве основного. Список всех профильных кодов АКВЭД указан в приложении 1 к постановлению номер 17.29 от 30 сентября 2022 года. Обязательно сверьтесь, входит ли ваш основной АКВЭД в список этих видов деятельности. Если ваш основной АКВЭД один из этих, то аккредитацию вы можете получить только если есть дополнительные коды с группами 62 или 63. Второе условие – средняя зарплата работников компании не ниже средней по России или региону. Среднемесячный размер выплат считают исходя из данных за предыдущий квартал. Информацию о среднемесячном размере выплат в компании Минцифры будут получать от Федеральной налоговой службы. Для анализа среднюю зарплату по стране и региону берут не по IT-отрасли, а по экономике в целом. Информация для компаний, где директор-учредитель предпочел получать не зарплату, а дивиденды. Дивиденды к зарплате не относятся. Если из-за этого компания не сможет выполнить требования по средней зарплате, придется менять структуру доходов директора и увеличивать его заработную плату. Третье условие. Доход от IT-деятельности в общем доходе компании больше 30%. Доход от IT-деятельности считает по итогам прошлого года. Если компания была зарегистрирована в прошлом году, то доход считают с момента регистрации до конца прошлого года. Если организация зарегистрирована в этом году, доход надо показывать с момента регистрации до момента подачи документов. Для подтверждения доходов организация должна предоставить справку о доходах от IT-деятельности. Форма справки выложена на госуслугах в режиме подачи заявления на аккредитацию. 10 октября Минцифры опубликовала приказ номер 766 от 8 октября 2022 года с перечнем видов деятельности, которые министерство считает айтишными. Не путайте их с АКВЭД. Доходы именно от этих направлений должны быть больше 30% от общей суммы доходов. Четвертое условие. У организации есть сайт, где размещена информация о ее деятельности в области айти. На сайте должны быть указаны сведения о направлениях деятельности в IT-сфере и о включении продуктов созданных или используемых организаций в реестр российского софта. И последнее, пятое условие. Компания предоставила согласие налоговой на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну. Инструкцию по направлению такого согласия можно найти тут. Для компаний, которые соответствуют всем перечисленным условиям, кроме требования об уровне средней зарплаты, предусмотрена возможность получить аккредитацию по альтернативному варианту. Вот эти требования для них остаются и появляются два дополнительных. Первое. Доход компании за предыдущий год должен быть больше 1 миллиона рублей. Если организация зарегистрирована в 2022 году, доход показывают с момента регистрации до момента подачи документов. И второе. Организация является правообладателем программного обеспечения, включенного в реестр российского софта, и имеет доход от реализации прав на него в течение года, предшествующего году подачи заявления на аккредитацию. IT-стартапы тоже могут получить аккредитацию. К ним не предъявляется требование о 30% доходе от IT-деятельности, но стартап должен соответствовать трем условиям. Первое. Компания должна быть создана менее чем за три года до подачи заявления. Второе. Доход организации меньше 1 миллиона рублей с момента создания. И третье. Организация зарегистрирована в реестре стартапов. Такой реестр пока есть только в Москве, поэтому предоставлять выписку должны только московские компании. Остальным регионам это условие можно исключить, но планируется создать подобные реестры в ближайшие два месяца. Остальные требования для стартапов такие же, как и для других IT-компаний. Для получения аккредитации организация должна подать заявление на госуслугах. Заявление подписывает руководитель организации или уполномоченное лицо усиленной квалифицированной электронной подписью. К заявке нужно приложить справку об отсутствии судимости руководителя, справку о доходах, а для казенных учреждений и автономных некоммерческих организаций, соответственно, о расходах в разрезе видов деятельности. Согласие на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну. Выписку из реестра стартапов, если вы зарегистрированы в Москве. Организацию проверят на предмет соответствия требованиям, примут решение и сообщат через госуслуги. Срок предоставления услуги 30 рабочих дней. Если решение положительное, в течение 15 рабочих дней о вас внесут запись в реестр аккредитованных компаний. Минцифры может запросить у компании и дополнительные сведения для проверки соблюдения условий. Их нужно предоставить в течение 5 рабочих дней. Например, когда в аккредитованной организации числится всего один человек, по формальным признакам она ничего не нарушает, но внимание к такой организации точно будет повышено. Отказать в аккредитации могут организациям, которые не соответствуют обязательным условиям, заявленным для аккредитации. Компаниям с госучастием не менее 50%. Государственным и муниципальным учреждениям, предприятиям, госкомпаниям и госкорпорациям. Банкам, небанковским и кредитным финансовым организациям, страховым организациям, операторам, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования. Организациям с недоимкой по налогам, сборам, страховым взносам и задолженностью по пениям и штрафам больше 3000 рублей. Организациям, у которых руководитель имеет неснятую и непогашенную судимость. Акционерным обществом, указанным в распоряжении правительства номер 91Р от 23 января 2003 года. Например, это такие компании, как Аэрофлот, РЖД, Почта России и подобные. Организациям, которые не предоставили согласия на предоставление сведений, составляющих налоговую тайну. В случае отказа компания может повторно заявиться на аккредитацию после того, как устранит причину, из-за которой ей отказали. В целом, порядок аккредитации хорошо проработан. Минцифры приложила максимум усилий, чтобы он был прозрачен и удобен для IT-компаний. А наш сервис «Мое дело бухобслуживания» накопил огромную экспертизу в бухгалтерии IT-шников и готов помочь с введением бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплат и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса, а вы сможете сконцентрироваться на бизнесе. Ссылка под видео, присоединяйтесь.